Привет! Вы на канале ВНЖ Билдхаус и с вами Мест Огородник. В прошлый раз мы готовились к посадке. Все приготовили. А сегодня мы поговорим с вами о семенах, поговорим о культурах, которые мы сеем первыми в феврале, сделаем обработку семян, замачивание семян и повысим схожесть. Итак, первый пункт. Что мы сеем первыми в феврале? Это обычно четыре культуры. Сельдерей корневой, томаты, Среднерослые и высокорослые. Дальше баклажанчики и перцы. Сегодня мы начнем с вами с перчиков. Да? Я м, сделала расчет посадок для себя. У меня есть теплица и огород. И для того, чтобы сделать расчет посадок, вы тоже можете присоединиться. Я выложу такие видео более подробно, как я это делаю. На канале есть видео «Огородные дела без суеты. Создайте трать садовода себе». Вы тоже можете создать, присоединяйтесь, посмотрите. Вот, ну а сегодня у нас разговор о перчиках. А, у меня есть такие чудесные пакеты. Я буду себе сажать обычные перцы и острые. Я взяла несколько видов перцев. А, специально взяла новые, которые я еще не пробовала, и перчики, которые у меня уже хорошо росли в том году. А, ну, начну с новых. вот. В этом году я хочу попробовать перец сладкий «Белозерка». Вот этот вот перчик попробуем, да, насадить. Дальше перец сладкий «Доли», перец сладкий «Иола Вонгер. Этот перчик у меня уже был, он иностранный, и это будет эксперимент у нас с вами. Он а, уже просроченный пакетик, мы посмотрим, зайдут семена у нас или нет. Перец. Очень мне нравится зеленое чудо. Я уже его несколько лет, на протяжении, наверное, 5 лет постоянно сажаю. Мне он очень нравится. Он зелененький, вкусненький, быстро растет и хороший. То есть вот этот вот перчик я опять купила новую упаковочку. И это мои уже семена. Тоже посмотрим, правда, ему уже долго, много лет. Посмотрим, зайдут они или нет. Так, ну и мы с вами сейчас начнем, правильно? Перед тем, как мы начнем, я убираю. Берите себе клееночку, так. чтобы у нас все было аккуратно, чисто. у ну, нас такая есть. Вот. Некоторые сетоводы делают тестирование семян. Но у меня сегодня времени нет, я хочу по-быстренькому все сделать и начну с обработки семян. Но кто хочет сделать себе тестирование семян, то есть проверить на схожесть, для этого вы берете один стакан воды, можно теплой лучше воды, и 2 ложки соли. Вот добавляют, все, все размешиваете, перемешиваете, да, и, и смотрите, если семена осели, вот эти вот осевшие мы с вами и берем, а которые всплыли, ну, значит, они непригодны для посадок. Ну, а мы с вами займемся обработкой семян, да, берем стаканчик и делаем слабый раствор марганцовки. Много не надо вот. давайте попробуем у меня вот есть такой пакетик я его открыла только что может быть у вас есть я вам показывала в прошлом видео вот так, вот таких да, баночка и делаем слабый раствор берем себе палочку и сейчас посмотрим получится у меня вот слабый раствор лучше понемножку да? Мне это много, чтобы было потом удобно. Вот у нас с вами получился цвет. Да? Потом вы себе приготовьте, пожалуйста, вот такие. Вот я уже говорила. Можно взять из марли штучки. Да? И поехали. Берем первое. Обрабатываем семена. Первый, но ну, возьму свое любимое зеленое чудо. Высыпаем вот сюда вот, в марлю. Думаю, видно. Да? Так и берем вот такие вот резиночки у меня вот они тоненькие маленькие резиночки для волос здесь подаются совсем маленькие не да, видно видно её. и чтобы наши семена с вами не выпали так вот резиночкой делаем да? и ставим вот сюда стакан у нас с вами зеленое чудо ставим мы с вами примерно на ну, 10 минут, можно на 30, да, 15, в общем, 30 минут. Все, это у нас зеленое чудо поехало, да. Дальше, следующий. Ну, тоже возьму зеленое чудо, только мои семена. Но еще раз говорю, что им очень много лет. Мы посмотрим, проклюнутся, не проклюнутся. Вот так вот. Много не буду. Берите побольше, потому что мы не знаем, Какие у нас зайдут, какие нет потом. То есть я сейчас не, не сильно экономлю. Раньше я по одному там вымеряла. Так, вот это у нас с вами зеленое чудо. Вот сбоку у меня стоит. Так, все. Зеленое чудо мы с вами посеяли. Уберу вот сюда в сторонку. Следующие вот доли. Да, я их еще вот столько открываем, новенький перец сладкий доли, F1, попробуем, что я такое еще не пробовала. Берем опять же маленькую мазочку. Многие скажут, как же узнать, потом название, да, не перепутать. Сейчас вот это, здесь у нас совсем их немножко, но в принципе они уже обработаны, не зелененькие. Вот. покажу на камеру, вот они зелененькие, то есть их уже обработали. Их тут 5 штучек, в общем, я не перепутаю. А для этого у меня еще был такой степлер, я его сегодня не взяла с собой, чтобы вам показать. И просто там пишу ручкой вот здесь D доли, да, и вот сюда вот так вот степлером, ну, раз и делаю, да. Ну, сейчас прям, прям вот сюда вот так вот поставлю, что это у меня доля. Так, все, доля стоит. Дальше. Следующий перчик у меня это белозерка. Вот, растворчик вам покажу. Да, белозерка. Попробуем, что у нас долю мы убираем. Белозерка. Так же самое берем. И, в принципе, я думаю, понятен. Много не буду, оставлю даже немного, через 5. 5. Ну сколько вам надо, зайдут, конечно, не все, поэтому я лучше сейчас побольше в этом году сделаю, то потом опять придется заново делать новую посадку. Все, ну так вот мы с вами делаем, продолжаем. В принципе, это все не Это у нас с вами, чтобы не забыть, белая зерка, ну поставлю букву Б, да? Ну, прям можно даже вот отсюда Б, белое зерка, так кусочку себе, да? Оторвать. И прямо вот сюда, если что, без тета тоже можно. Видите, можно выкрутиться. То у нас белозер. Белозер пошел сюда, белозерка. Так, все это в один вот этот вот пакетик. Пусть себе стоит. Ну и я еще хотела а, перед сладкий и бомбер. Это опять экспериментик. Белозерку убираем. Так, берем пакетик. Иногда не очень хорошо открывается. И вот так мы проводим обработку семян марганцовкой. Зачем мы это делаем? Мы зараживаем семена. Но вот, например, там уже, да, в другом, я, наверное, побольше все-таки сюда насыплю, в другом пакетике, было видно, они зелененького цвета, значит, их уже обработали производители. Ладно, все сделают, потому что перцы входят в тот В том году я долго ждала, пока они у меня взойдут потому что там разные на них условия влияют. Ну, конечно, еще качество семян тоже очень важно. Ну, все, вот это у меня будет Иола Вундер. Ну, опять же, не будем тут сильно это, вот так напишем ИО. да. Вы будете знать, какие у вас семена, запишите себе, что вы их посадили в план посадок. Посмотрите у меня на канале, есть тетрадь, я там рассказываю все. Так, вот эту Иолу мы... Куда-нибудь вот туда, чтобы она у нас тоже не потерялась. Но лучше, конечно, было это делать с теплером, который я забыла. Ну ладно, ничего, так тоже нормально, все будет понятно. Все, и пусть наши перчики теперь стоят. Итак, смотрите, я сделала еще острые перчики. Это дракошу, другой стаканчик. Вот такой вот кустарный, маленький перчик. Его можно выращивать и на подоконнике, он совсем маленький, в горшочке. Перец острый, чудо подмосковья, это новое для меня. Вот если дракошу я уже выращивала хороший перчик. Так, чудо Подмосковья новый попробую, острый. И мексиканец в том году у меня был, тоже отличный рос. Его тоже можно и на подоконнике, и просто так вырастить в домашних условиях или на огороде вообще в любом месте. Вот мексиканец. Вот эти вот, у меня там осталось всего три семечки, то есть все я туда уже сделала. И все мы это еще раз напоминаю, оставляем на 10-15-30 минут. Ну вот у нас уже... Прошло вот в первом стаканчике, пока я все делаю дальше. Да, то есть можно недолго это все делать. Вынимаем. Ну, например, вот сюда. Вот. Желательно, мы ну, выжили, да промыть. Хоть это ничего страшного, мы это выжили. И сейчас мы быстренько это промоем. Вот. Мексиканцы у нас пусть пока еще стоят наши острые перчики, а эти, в принципе, уже готовы. Ну вот так вот, вот все удобно. Вот так вот, Промыли. Ну, все, да, можно под краном, просто я сейчас вам показываю здесь, да, спокойно, аккуратненько промыть под Проточной водой. Итак, прошло 10 минут или, может быть, больше времени, и наступает второй этап. Нам нужно с вами повысить схожесть. Для этого мы используем циркон или эпин. Что у вас есть? У меня есть и то, и то. Вот циркон. И эпин, потому что занимаюсь давно. У меня большие упаковочки такие считаются, да. Вот. А также они продаются в таких пакетиках. Можно попробовать купить. Я думаю, про них все знают. А, на стакан воды. Да, на стакан воды немножко дольем. Нам, с вами, необходим одну-две капли циркона или эпина. Ну, делаем. Давайте две капли. Ну, давай. Вот, отлично. Так, все закрываем, перемешиваем. Для чего они нужны, эти вещества? Конечно же, для стимуляции роста, для наших семян. Очень полезны. И ставим теперь все это дело на 8-10 часов. Если у вас нету столько времени, да, если даже вы про них забудете, ничего страшного. Вот так вот поставили и куда-нибудь ушли своими делами заниматься да, на работу. Но если вы вдруг у вас нет времени, то можно и на полчасика, и на часик. Итак, у меня прошел час, вы можете оставить подольше, как я сказала. Для чего мы это сделали? Чтобы повысить да, схожесть, стимуляцию роста сделать. Вот. А сейчас мы займемся замачиванием семян, опять же, чтобы они немножко быстрее проросли. Если вы такие процедуры не сделаете, да, вот перед этим обработку семян, там, схожесть повысите, то ничего страшного, потому что они у вас и так, если хорошие семена, прорастут, да, ну, я, в принципе, вот, люблю это делать, чтобы побыстрее, чтобы уже точно видеть, кто там пророс, да, и что, берем формочку любую, которую у вас есть, ватные, ватные диски, вот я здесь делаю 6 штук, вот так вот, вот дальше пульверизатор и брызгаем да, чтобы вот не надо их мочить потому что сильно тоже мокрые не надо средний да, брызгаем из пульверизатора сейчас вот, вам покажу вот да? такие вот диски и такие полувлажные если еще немножко можете даже вот так сделать даже получше будет, да? Ну, вот так вот, да. Ну, все, отличненько у нас с вами получилось. Теперь, самый такой любимый у меня процессик, берем наши семена, которые мы с вами обрабатывали. И если вдруг вы такое не производили, ничего страшного, берите просто обычные семена. Да? Они и так благополучно у вас, если хорошие, зайдут, Ну, я все-таки проводила обработку. Смотрим. Вот у меня мексиканец мой, который острый перчик, да. Ну, вот возьму я его сюда, с этой стороны. Ну, и вот так вот тихонечко. У меня есть удобная для этих целей палочка. Ну, и вот так вот сюда я аккуратно эти семена просто Вот, Иногда можно даже пальчиком ничего страшного с ним не будет, если они у вас не идут палочкой. Так, где-то у меня третий потерялся. Вот он. Вот, все. Дальше поехали. так мы с вами дальше да, делаем. Только не забудьте сюда какую-нибудь бумажечку, да, что это было у вас за семечко. Вторую берем. Одну покажу. Также. И вот этот вот мексиканец, который вот у нас, просто его вот так накрываем. И все. Ну так вот делайте, дальше встретимся. Ну, я думаю, понятно, да? Ребята, смотрите, прошло три дня, и мы можем убедиться, что наши перцы уже проросли. Давайте я вам покажу. Вот, второе, ноль, второе. И первыми у меня проросли белозерка. Вот. Угу. И, о чудо, пророс. Посмотрите, какой красавчик. Помните, я вам говорила в начале видео перчик называется сладкий иола бондер да, он у нас просроченный вот, до 21 года и это был эксперимент, прорастет он или нет и он пророс одним из первых, да, вот еще четыре штучки наши пока не проросли им еще надо время, но вот эти вот проросли, это ура то есть, это о чем говорит что мы с вами внедря, сделали, да, сделали такую обработку, как Обработку семян, схожесть семян и замачивание семян. Видите, перчик пророс за три дня. И вот еще пророс. Очень хорошо, просто. Это чудо Подмосковья, острый перчик. Прям весь вообще. Дракоша еще сидит, ждет. И мексиканец тоже. Так вот. Это нам с вами говорит о том, что мы не зря с вами делали все эти процедуры. Присоединяйтесь к нам на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!